приветствую всех мы продолжаем давайте добавим для нашего меша анимационный blueprint для того чтобы у нас работала наша физика все у нас прекрасно работало. так мы видим колеса поворачиваются да все у нас работает так давайте поедем у нас также работает подвеска наша машина ездит поворачивает и в принципе все работает хорошо также мы можем резаться у нас есть какая-то небольшая реакция на столкновение мы можем тормозить и в принципе все выглядит неплохо так, теперь мы решим еще одну проблему, которая часто возникает. Это когда персонаж проходит сквозь машину, да, либо машину сильно отталкивает. Нам нужно будет ввести некоторые настройки для нашего меша. Во-первых, коллизия пресса. Я поставил collision enabled hill object type и мы здесь пока что игнорим visibility и камеру а теперь нам нужно перейти в персонажа blueprint персонажа а здесь перейдем в капсулу компонент и здесь тоже немного изменим а если вы здесь что-то меняли у меня здесь стоит настройка collision preset spawn в принципе здесь других настроек нету и также э, перейдем в mesh найдем здесь коллизию и здесь у меня также установлена кастомная коллизия collision preset custom collision enabled э, здесь мы выставляем query only э, без физической коллизии да то есть если мы захотим включить ragdoll для нашего персонажа мы сможем это просто поменять нодой на физическую коллизию object type у меня стоит физик поди физическое тело дальше что у нас здесь мы игнорим visibility, мы игнорим камеру у меня также кастомная настройка weapon block вы могли видеть урок на канале по блокировке оружия, чтобы не проходило сквозь стены. Дальше, матч это тоже кастомная Я блокирую. Так, стандартный World Static мы блокируем. Динамик мы блокируем. Павнов мой mesh, конкретно, он будет игнорировать. Физическое тело мы блокируем. Машины мы блокируем. И Destruction мы игнорируем. Вот такая кастомная настройка, которая позволяет нам э, заходить на машину. Ну и сейчас я это покажу. Жмем play. В принципе мы можем толкать машину немного. То есть она уже не толкается так, как пушинка. Да, если мы будем толкать в бок, то у нас вообще ничего не изменится. Она не будет двигаться. Ну и также мы можем запрыгнуть на нее. Ну и походить по ней. То есть наша настройка работает. И на этом мы закончим видео. Если вам были полезны эти уроки если у вас есть какие-то предложения по урокам вы можете написать в комментарии ну и также по активности под а, этим уроком я посмотрю нужно ли делать а, продолжение этих уроков а, показывать как открываются двери а, как можно сделать а, управление персонажа сменить на управление машины при этом не делая посесс да то есть чтобы персонаж все еще мог взаимодействовать с машиной к примеру вот здесь у меня реализовано открывание закрывание двери также мы можем сесть в машину можем закрыть дверь можем поехать также реализованы звуки колес звуки двигателя они меняются в зависимости от скорости машины. Также мы можем открыть дверь, мы можем выйти. Ну, пока что анимации у меня нету выхода. Нужно будет ее сделать, закрыть дверь да, и тому подобное. Если вам это будет интересно, поддержите эти видео активностью. И до новых встреч!